Диагноз мне поставили два половиной года назад и, собственно, с тех пор я начал заниматься всякими разными физическими нагрузками. Потом прошло два года, я понаблюдал за собой, понаблюдал за ситуацией и понял, что лучше меня от этого не становится. Тогда в интернете я узнал о клинике доктора Грума пришел к нему на первичный прием, и он мне очень быстро объяснил, что спорт, то, чем я занимался, создан для здоровых людей, для людей, у которых нормально функционируют э, все механизмы в теле, а для людей, у которых механизмы в теле функционируют ненормально, существуют другие методики, которые могут сделать человека сначала здоровым, чтобы он потом уже мог заниматься спортом. И за первую неделю э, результаты э, Превзошли э, два года плавания и занятий йогой. Совершенно, совершеннейшим образом изменилось э, аппетит, э, осанка, количество энергии жизни, которое выделяется. И я, я уже могу ниже нагибаться, чем я мог. Результатами первой недели я очень доволен. Они меня вдохновляют, вдохновляют работать дальше.